Всем привет, меня зовут Глеб, вы на музыкальном канале Rock'n'Roll. В этом видео мы не только послушаем динамический микрофон аудиотехника AT2040, обсудим, кому подойдет это устройство, но и поговорим о плюсах и минусах данного девайса. Так что смотри этот ролик до конца, будет на что посмотреть. В комплект микрофона поставляется фирменный кожаный чехол для переноски и универсальный пластиковый переходник для микрофонных стоек. Дизайн у микрофона строгий, но симпатичный. Чем-то отдаленно напоминает Road под майк. Девайс достаточно тяжелый, металлический. Покрашен в черный матовый цвет. Основные характеристики этого микрофона вы видите сейчас у себя на экранах. От себя добавлю, что девайс достаточно прожорливый и требует большой запас усиления на звуковой карте. Чуть позже в тестах я это наглядно покажу. Если не терпится, перемотай вот на этот таймкод. Как и любой другой динамический микрофон AT2040 не чувствителен к посторонним шумам и прекрасно отсекает то, что находится сзади микрофона и по краям. Не веришь? Давай я тебе наглядно покажу. В моей комнате, в мини-студии, располагается компьютер, вот этот, который стоит прямо за мной. В нем, если тебе оттуда видно, конечно, целых пять вентиляторов. Эта штука орет, дай боже, но однако шумов ты не слышишь. Я специально молчу, делаю такие длинные паузы, для того, чтобы ты слышал, что шумов нет. А вот та же самая запись, но, но подставленная с камеры. На монтаже я это сделаю, и ты услышишь, как много шумов на самом деле в этой комнате. Их реально очень много, но микрофон их не слышит. Да и честно сказать, собственного шума у этого девайса по минимуму. Сам капсюль внутри микрофона закреплен на резиновом подвесе, что не только гасит нежелательные вибрации от стойки или стола, но и на мой взгляд, снижает излишнее бубнение в голосе. Поэтому запись на Т2040 получается чистой и без искажений. Так как устройство записывает звук только спереди микрофона, оно идеально подойдет для записи интервью, подкастов или обучающего материала. Микрофон станет идеальным решением для проведения эфиров. Девайс уловит только ваш голос, а шум компа, крик голодного кота останется где-то там, за кадром. Это тест микрофона аудиотехника AT2040. Усиление выставлено точно такое же, как и в видео. Примерно на 80%. Давайте ручку гейна я поставлю на 12 часов. По форме я вижу, что голос стал очень тихий. О чем я и говорил, что микрофон практически не чувствительный. Поэтому к нему нужна звуковая карта с хорошим предусилителем. Либо купить отдельный предусилитель, который будет усиливать звучание данного микрофона. Проведем тест на шумы, когда ручка стоит на 12 часов. Я молчу. Сейчас громкость примерно на 70% от максимума. Меня уже слышно гораздо лучше. Давайте я еще немного помолчу, дабы мы услышали, сколько шумов захватывает этот микрофон. Молчу. Теперь ручку громкости я выкрутил на максимум и отодвинулся чуть подальше от микрофона, так как я вижу по звуковой карте, что он немного клипует. Давайте послушаем, сколько шумов он захватывает на максимальной чувствительности звуковой карты Roland Rubix 22. Что там по плюсам и минусам, спросите вы меня, а я сейчас отвечу, мне как бы вообще не жалко. Плюсы. Не чувствителен к посторонним шумам. Записывает голос без искажений. Как я уже сказал, не бубнит. Приемлемая цена и, на мой взгляд, достойный конкурент под Mic. Минусы. Бесповоротный держатель. То есть каждый раз, чтобы мне настроить микрофон, его положение вокруг своей оси, нужно ослаблять вот этот фиксатор, чтобы повернуть микрофон. Это не совсем удобно. Ну и комплектный пластиковый переходник в будущем лучше сменить на железный, так как он может лопнуть в самый неподходящий момент. Ну, потому что он пластиковый. И если честно... В последнее время я все больше задумываюсь о покупке именно динамического микрофона. Да, динамический девайс не так четко передает все нюансы голоса, как конденсаторные микрофоши. Но зато с ним комфортно работать в любых условиях. Неважно, подготовлено ли помещение для записи голоса. В момент записи вам слишком жарко, окно открыто и катаются машинки под окнами. Этому микрофону пофигу, так как посторонних шумов на нем нет. А вот конденсаторный микрофон захватит абсолютно все, что только можно. Плюс... Все нюансы вашего голоса Понятное дело, что озвучивать аудиокнигу я бы на этот микрофон не стал Так как звук получается таким, как это сказать... Родийным что ли? Но вот для подкастов или стримов меня бы такой вариант вполне устроил. Так что рекомендую аудиотехника AT2040 к приобретению. Ссылка на него в описании к этому видео. Не забудь глянуть еще несколько моих роликов о девайсах для дома. Которые я закрепил в подсказках к этому видео. Ну, чтобы тебе было проще их найти. Поставь лайк, если этот ролик тебе понравился. Ну а если он тебе реально понравился, то поделись им в своей любимой социальной сети. Вконтакте, в Одноклассниках. В инстаграм, может быть? Напиши мне в комментарии, о чем еще снять для тебя видео. Ну и напиши, на какой микрофон ты озвучиваешь свои подкасты, ролики. Или что ты там озвучиваешь. Пока ты подписываешься на канал, напомню, что видео подготовил я, Глеб. Ты находился на музыкальном канале Rock'n'Roll. Увидимся в новых видео. Пока.